Ставишь метку туда, где их уже куча просто. Давай э, стройте лучше там, где вы сейчас. походу нифига сейчас север не от вас копает в районе моей точки С походу хапцы я оттуда лезу. Медик сану сможешь меня поднять Медик Медик одной дай Фаер Тима, Верин Сан. Сейчас, У тебя же есть Фаер Сигма, нету, У ладно. У меня нет Фаер Тима. Бедик, сможешь меня поднять? Все равно нету, теперь я просто по группе, дайте мне Фаер -тиму. Спасибо. Вот, смотрите, сейчас могут Заходить на вас. Так, пацаны, наша цель рашить это здание. Они там по всем этажам бегают. Там с балкона стреляет. 130 лет. Привет, Ч ⁇ че, Ага. че, че, контролем. че, меня че, Роминсон, кто-нибудь избрал, что-то отметить. Выходим, Роменсон. Черт, Погнали. На мне, Роменсон, на да Поднимите, срочно, срочно, медик. Поднимай быстро, командира, надо командир. строить окна закрывать. Где командир? Команда, быстро, в атаку. Надо выносить на бетон, это здание. Нет. Патроны скиньте, Патроны киньте кто-нибудь из стрелкова Пулемётчики и ГПшник работают по главной дороге Смотрим На севере Подвинься, пулемётчик, подвинься, подвинься, <связь> подвинься <связь> Строй, строй, строй, строй, строй Бля Все, кто злой, эту баррикаду Все, кто злой, стройте ее <связь> Баррикады нету Музыка, пожалуй, сломать Отступать Капешки. Капешки. Капешки. Всё, пацаны, давайте рашить надо, попробовать вынести. Адек, выходите, выходите что ты встала? Doch. Мне хаб на четвертом этаже стоит прием. Медик, ты поднимать не пиши. Yeah, yeah. Пацаны, нам надо теперь следующую точку, на Москву идти. Срочно на Москву нам yeah, yeah. надо. Давай, давай. Справа, командир! Справа! У кого-нибудь ракетный пусковик? Поднимите меня кто-нибудь на втором. Я на втором этаже. Поднимите меня, медик. Забинтуйте, у меня бинтов нету. Бля, я заблудился на охотном здании. Забинтуйте. Так, пацаны. Снайпер, у тебя там вот стоит саплайка. Нет, я поменял. <звук> они уже у меня пол поднялись, поднялись oh, no. <звук> Понял. Понял. <звук> Пацаны, северо-запад, срочно нам надо оборонять. Отсюда направление у них У них направление оттуда идет Слышно к хабу Это единственный наш хаб Его надо оборонять, пацаны, назад все Снайпер, твоя цель а, Занять вот это вот здание Как бы тебе его отметить Вот это вот здание займи снайпер, видишь? Посмотрим на крыльчик. Вс, это здание займи, а мы, чтобы оборонять нас, машу Пацаны, мы все обороняем хаб. на 330 где-то шпаляет Вспомнили они с Обороняйте, пацаны, молодцы. Чик, вы, вы пацаны. Прям через окна, на блять. главной дороге надо москву забирать пацаны им надо, если наши не заберут москву блин У тебя, тебя. тебя, тебя. пацаны полный рост защищаемся. Не могу понять, в каком из доме он сидит тот враг. пойти все объясните пацаны чё, блять все мертвые на рефайнере говорят пацаны Прием. о у них тут нос. перетягиваемся куда рефайнеры самое Все перекидываем пацаны возрождаемся здесь Сюда Вот наша цель пацаны ça n'est pas... живые у меня враг на севере <смех> <Смешно>. <смех> оборонять москву пацаны обороняют москву срочно точку заберем.